Сегодня в полетном видео Привет от коммунальщика Сколько машин накрыла лавина Конец света Электричество не будет На Украине сгорела электростанция Запредельные нервы Дорожный скандал на пешеходном переходе Соплякам тут не место. Свернутая шея как напоминание о неосторожности. Звериные единоборства. Ой без правил и трусливый рефери. Кто победил? 27 марта 2013 года в самом центре Курска на улице Ленина с крыши дома сошла лавина. Несколько кубометров льда и снега сорвались с кровли и рухнули прямо на припаркованные машины. Мимо шли несколько человек, но их, слава богу, не зацепило. В результате этого ЧП пострадали три машины, но больше других вот этой иномарка из Японии. Она не подлежит восстановлению. 29 марта 2013 года в Украине произошла техногенная катастрофа национального масштаба. В Донецкой области сгорела углегорская теплоэлектростанция. Пожар начался в турбинном зале около трех часов дня. Лопнул шланг, по которому в печь подавалась угольная пыль. Произошло возгорание, и через несколько минут уже полыхало все вокруг. Идти было не видно куда, но вытянутую руку уже не было видно ничего. Эвакуировались то, как может, и надышались угарного газа. Через полчаса огонь захватил всю электростанцию. Это жуткое зрелище наблюдали тысячи горожан. На борьбу с огнем были брошены пожарные расчеты из шести ближайших городов. Тушение продолжалось всю ночь, но, увы, отстоять электростанцию не удалось. Все четыре турбины полностью сгорели. Обрушилась кровля, обвалились стены. Сколько сил и средств уйдет на ликвидацию последствий, пока что невозможно подсчитать даже приблизительно. Поехали. Новостройка на окраине Кемерово. Двое рабочих занимались облицовкой зданий. Неожиданно рухнули строительные леса. Один упал, но чудесным образом остался жив. Другой сумел ухватиться руками за металлический профиль и буквально прилип телом к фасаду на уровне 13 этажа. Мужчине несказанно повезло в экстремальной ситуации он не растерялся и смог продержаться на посаде здания до тех пор, пока не подоспела помощь. 10 февраля 2012 года в Новосибирске сгорела мебельная фабрика. Пожар начался поздно вечером, когда рабочих уже, к счастью, не было. Сторож заметил дым слишком поздно, и к моменту приезда пожарных горело уже все, что могло гореть. Первым делом пожарные вынесли из огня газовый баллон, который мог взорваться в любой момент. И выкатили из гаража две легковушки, которые уже начали дымиться. Тушили пожар со всех сторон, хотя тушить уже было, в общем-то, бесполезно. Все, что находилось внутри, включая автомобили, оборудование, пиломатериалы и готовую мебель, полностью сгорело. Фабрику жалко, конечно, но слава богу никто из людей не пострадал. 31 марта 2012-го. Екатеринбургские спасатели летят на вертолете и из беды девушку, которая, катаясь на лыжах в уральских горах, упала со скалы и сломала ногу. Ждать помощи ей пришлось три дня. В том месте, где она пострадала, не работает сотовая связь. Ее друзья двое суток пробирались пешком сквозь пургу до ближайшего населенного пункта, чтобы сообщить о происшествии. Теперь спасателям предстоит поднять пострадавшую лыжницу на борт. Посадить вертолет в этом месте невозможно. Толщина снежного покрова больше двух метров. Травмированную девушку благополучно доставили в Екатеринбург. Сначала ее вылечат. А потом сурово спросят со всей туристической группы, как так получилось, что люди оказались в труднодоступном районе без спутниковой связи и перед выходом на опасный маршрут не зарегистрировались в спасательной службе МЧС. В Саратовской области весеннее половодье обернулось настоящим наводнением. Пятеро мужчин шли пешком в соседний поселок на работу. Четверо успели убежать, а один замешкался и застрял на крошечном клочке суши посреди бурлящей воды. Подойти на лодке вплотную к мужику оказалось делом непростым. Мощное течение все время сносило лодку куда-то в сторону. Теперь ему придется ходить на работу каким-то другим маршрутом, по крайней мере, до тех пор, пока половодье не кончится. Далее в программе. Полный крах на коньках. Спортивные травмы по собственному желанию. Скучной работы не бывает. В жизни всегда есть место для танцев. Зверский сад. Приучаем диких хищников дружить с домашними животными. Четвероногий каскадер. Выполнять трюки в кино приходится не только людям. Продукция уличного фастфуда – грозное оружие в руках воинственного пешехода. Об этом должен помнить каждый водитель. Конечно, водитель сам виноват. Слишком резко затормозил у перехода и напугал девушку. Теперь молочный коктейль и картошка фри станут яркими элементами декора автомобиля. Водитель, пропускайте пешеход. И тогда вам не придется слизывать коктейль с ветрового стекла и доедать разбросанную по капоту картошку при. Кто-то ходит ночью по опасным районам с оружием, а этот находчивый паренек со спортивными трусами и баскетбольным мечом в рюкзаке. Нарвался на хулиганов? Не проблема. Забежал за угол И остался совершенно неузнанным Теперь можно спокойно идти домой Хулиганы спортсменов Никогда не трогают А баскетболист с мячом Посреди ночи на тротуаре Это ж обычное дело Если душа поет, а ноги сами рвутся в пляс, то какая разница, где танцевать? Да хоть на мусоровозе. Бывает и в жизни мусорщиков праздник, когда кто-то выбрасывает на помойку вполне еще исправный магнитофон. В случае обеспечено море, пусть и с душком, но все-таки позитива. А тут коварная штука. С ним надо быть всегда на чеку. Чуть-чуть потерял бдительность и тут же наказан. Допрыгался, красавчик. А ведь должен был подумать не только о том, как взлететь, но и о том, как потом не вылететь. Ну а коль нету навыка, надо защитную сетку вокруг батута поставить. Стоит она, конечно, дорого, зато не придется потом прыгуна по окрестным кустам искать. Слишком дорого, сказал Геннадий, когда узнал, сколько стоит вправить сломанный нос. Решил выбить клин клином и стал экстремальным конькобешком. <Свят> нос как был, так и остался кривой. А теперь еще коленки разбиты, плечо вывихнуто и голова от удара гудит. Ну и что теперь делать? Придется на второй круг заходить. Где набрался? Там и сиди. И к бассейну не ходи. А вышел прогуляться под шофе. Жди неприятностей. Кто же ему спрашивается, в раздевалке-то не сиделась? С одной стороны, молодец. Улетное видео попало и всех повеселил. С другой, повезло ему, что в бассейне вода есть. Это исследователь Арктики. Будоночки. Кто сказал, что времена беззаветных романтиков давно прошли? Ничего подобного. Живы еще в молодых сердцах жажда приключений и бесшабашный авантюризм. Дима, не попади в бермудский треугольник, главное. Чтобы стать настоящим полярником, надо как следует подготовиться. Начать можно прямо у себя во дворе где-нибудь в конце марта. Ну, чем не северный ледовитый океан. И пускай друзья како что издеваются, не надо обращать внимание. Это они просто завидуют. Джек, Бородей на черный жемчужник. Парень запускает воздушного змея вблизи проводов. Он прекрасно знает, что может произойти. Мокрый шнур от змея касается кабеля, и вот, пожалуйста, короткое замыкание. Только по чистой случайности... Разряд в 10 тысяч вольт не ударил в пацана, а пошел гулять по проводам. Получилось, конечно, красиво, но все-таки подобные развлечения слишком опасны. Не вздумайте заниматься чем-то подобным. Далее в программе. Молоко из пакета пейте сами. Кошка предпочитает натуральный продукт. Скверное воспитание. Наглый кенгуру пока не знает, с кем связался. Собачий экстрим. Пес все умеет и ничего не боится. У деревенских котов не из легких. Чтобы хорошо питаться, надо все про всех знать и четко соблюдать распорядок дня. Итак, в 6 часов утренняя дойка у Ивановых. Теперь к девяти надо успеть к Петровым, они будут резать поросенка. А там и Митрич с рыбалки вернется, пару карасей покинет. Ну хорош, так хорош. Спасибо этому дому. Побежал к другому. А теперь внимание! Урок толерантности. Директор зоопарка решила взяться за воспитание межвидовой терпимости у животных. Она познакомила друг с другом бенгальского тигренка, белого львенка и английского бульдога. Пока что эта веселая троица живет на огороженной территории зоопарка, где нет других хищников. Но посмотрим, что произойдет, когда на свободе они захотят подружиться, например, с диким крокодилом или анакондой. И по смешанным единоборствам бывают не только у людей. За титул чемпиона мира сражаются Лабрадор Джонни из Северной Америки и австралийский спортсмен Кенгуру Кенга. Рефери Лемур предпочитает не вмешиваться в поединок и в любой момент готов удрать. На этом ринге царят поистине свириные нравы, могут и съесть ненароком. Кто станет чемпионом мира и сможет ли рефери объявить победителя, пока неизвестно. Все зависит от того, кто станет последним звеном этой пищевой цепочки. Кость умей вертеться. Даже старым псам приходится учить новые трюки, если они псы-каскадеры в Голливуде. Сегодня съемка экшен-фильма про скейтера. Завтра сцена в боевике о мастерах кунг-фу. Потом эксцентричная комедия из жизни цирковых акробатов. На каскадёрском рынке труда а конкуренция это огромная. Всякие щенки, неотесанные на пятки, наступают. Эта собака быстро усвоила главный урок жизни. О себе не напомнишь, еду не получишь. Особенно с такой хозяйкой. Таз просонья не то что псу, мужу завтрак приготовить забывай. Приходится постараться, чтобы не умереть с голод. А с другой стороны и подкрепишься, и утреннюю зарядку сделаешь. Пока хозяйка сообразит, что надо бы миску наполнить, как раз 4 подхода по 15 прыжков и получается. решили в одной семье заставить кота поголодать немного, поскольку слишком упитанным стал. Неделю не кормят, вторую не кормят, а тот не только стройнее не делается, а еще больше толстей. Проследили за ним и выяснили, что эта наглая, рыжая морда научилась запертые двери открывать. Тиара правильно смекнул. Спасение голодающих дело лап самих голодающих. И пока дверь не заперли на ключ, есть еще шанс чем-нибудь подкрепиться. А потом так и быть можно и на диету. этот кот с удивлением наблюдал как мышки плакали, кололись но продолжали жрать кактус и решил тоже попробовать неспроста же грызуны так упорствовали больно но если мыши терпели значит и ему надо терпеть настала очередь мышей быть зрителями ведь они же именно для того, чтобы над котом подшутить столько времени и мучились. С кем поведешься, от того и наберешься. Этот муртик много лет жил в пожарной части. И вот теперь сам спускается по столбам, как заправский огнебойц. как сиреной катера бежит в ближайшей красной машине, а как только увидит открытый огонь, тут же пытается его затушить, как умеет, по <связать> А теперь все самое улетное и забавное, что попало в объектив видеокамеры. multim программы настоятельно рекомендуют зрителям не пытаться повторить увиденное. Последствия подобных экспериментов могут быть опасны для физического и психического здоровья.